не знает Арнольда? Все знают Арнольда. Казалось бы, известнейший бодибилдер, актер, спортсмен, политик, внегласный бог всех очков. Но так ли много мы знаем о нем на самом деле? И хотя его образ уже затер до дыр, оказалось, что в его шкафу достаточно много скелетов. И ведь всегда интересно узнать что-то новое или освежить знания. Сегодня вы откроете для себя новые интересные факты об Арнольде. То, что так тщательно от вас скрывали, а вы всегда об этом догадывались. Зайдем издалека. Все в курсе, что он родился в Австрии, в обычной бедной семье, в какой-то деревне. Но у Арнольда сложились непростые отношения с семьей, поскольку для его родителей было важнее подчинение общепринятым правилам, чем личность их ребенка. Ты думаешь, что у тебя было несчастливое детство? Одним из самых ярких воспоминаний того времени Арнольд называет покупку холодильника. «Я всегда был нонконформистом, подвергался наказаниям, меня пороли ремнем, ставили в угол. То, как со мной обращался отец, можно назвать плохим обращением с детьми». В общем, все было настолько плохо в их отношениях, что Арнольд даже не пришел на похороны отца. Но задолго до этого, еще в юности, он гонял в футбол, был довольно дрыщавым и все мечтал переехать в Америку. И его можно понять в этом желании, ведь он начал качаться в 15 лет, но только в армии впервые начал каждый день есть мясо. До этого мама давала ему пить пиво со сметаной для набора веса. Но это не было главной проблемой, ведь в то время никто ничего не знал о бодибилдинге. И тогда вам никто не публиковал по 50 статей в день о том, как нужно качать банки. О своей первой победе на конкурсе бодибилдеров он замечает. «У меня не было ни плавок, ни масла для тела, ни представления о том, как позировать. Только фотографии Парка. Кстати, тогда он принял участие в конкурсе «Мистер Европа» среди юниоров и выиграл его. Но в то время он был в австрийской армии, гонял на танке, качал банки, и ради конкурса ему пришлось уйти в самоволку. За это его отправили в дисбат на несколько недель. Но, как впоследствии рассказывал будущий губернатор Калифорнии, в армии он всегда мог найти время. Он оборудовал штангу из подручных материалов и хранил ее в танке. Как-то раз он даже утопил его. В 21 год он пребывает в Америку. Он разговаривал с сильным акцентом, что создавало ему трудности. К тому же он находился в стране нелегально. Арнольд стал самым молодым в истории мистером вселенная. Но мы-то с вами знаем, кто на самом деле мистер вселенная. Приехав в США, он поначалу снимался в порнухе и даже принимал участие в конкурсе на самое большое мужское достоинство. Также поговаривают, что в молодости он снимался в немецком журнале для геев. Адвокат. Хорошее название. Про стероиды и Арни вы все знаете. Он признался, что их употреблял, но сразу бросил, когда узнал, что они очень вредны для здоровья. Или сразу бросил, когда информация об этом стала очень вредна для его репутации. Я и сейчас объясняю школьникам. Ни в коем случае не употребляйте стероиды. Вы сделаете сильнее только на небольшое время, а потом можете запросто превратиться в инвалида. Ну или в терминатора. Мистера Олимпию, губернатора, кинозвезду. Его первый фильм «Геркулес в Нью-Йорке» – его самый нелюбимый. В нем он дебютировал под псевдонимом Арнольд Стронг. Просто интересно, какой у него был псевдоним в порнухе. А его героя озвучивал другой человек, поскольку его английский «was very bad». А фамилия коверкалась на уровне «Шварцнига». Но Арнольд – тот еще хитрец и весельчак. Мало того, что он издевался над бедными дрыщами, заставляя их жрать куриную скорлупу и намазываться машинным маслом. Практически все свои титулы Арнольд выиграл с помощью мошенничества. В 1970 году на «Мистер Олимпия» в Нью-Йорке за первое место боролись Арнольд, и Серджио Олива. Когда в конце конкурса на сцене их осталось двое, Арнольд что-то шепнул ему на ухо, и тот сошел со сцены. Подождав немного, судьи признали Шварценеггера чемпионом. Оказалось, Арни сказал ему, что они оба равны и нужно уходить со сцены. Когда Серджио спустился, Арнольд остался и принял самую выгодную позу. Вот засранец! В итоге он выиграл титул семь раз! В 1972 году он проделал такой трюк во второй раз, и снова чернокожий Серджи. Так как помещение для проведения конкурса еще не выбрали, Арнольд взял это трудно себя, специально выбрав зал с темным фоном. В конце конкурса опять оставшись один на один, чернокожий Олива просто слился с темным фоном. Арнольд опять получил победу. Позже эта история продолжилась с культуристом Фрэнком Зейном. «Я знал, что Зейн во время соревнований будет очень напряжен, так как он ни разу не засмеялся за 6 недель. Поэтому я специально приготовил для него соленый анекдот и рассказал на сцене во время судейства. Он так зашелся от смеха, что согнулся пополам. Судьи все специали как несерьезное отношение к состязанию». Рассказывал позже Арни. Слава же пришла к Шварценеггеру после фильма о Конане-Варваре. Но его гонорары были меньше, чем чьи-то яйца на ПКТ. Однако после фильмов «Вспомнить все» и «Терминатор 2» они подскочили до небес. А гонорар за «Терминатор 3», который составил 35 миллионов долларов, установил новый рекорд в киноиндустрии. Как-то он познакомился с племянницей Джона Кеннеди, Марией Шрайвер. Арнольд пригласил ее на свидание в ресторан. Там он заказал огромный фирменный торт. И как только Мария в предвкушении нагнулась над ним, он схватил ее за голову и ткнул лицом прямо в торт. Племянница президента, внучка мультимиллионера и наследница 50-миллионного состояния явно была удивлена. Но Арнольд точно остался доволен. После этого они поженились. Вы знаете все эти истории про то, как он подходил к девчонкам на пляже и предлагал им секс, а они соглашались. Про то, как разводил их снять одежду в обмен на снятие своей. Но все это детские приколы по сравнению с тем, что его выбрали губернатором Калифорнии на два срока. К съемкам в Терминаторе Арнольд относился как к халтуре. Интересно, а как он относился к двум срокам в Калифорнии? Он говорил про фильм своему другу «Да так, дерьмовое кинцо». Работы недели на две. Тем не менее, в 1998 году, на церемонии вручения кинопремии «Оскар» Арнольд получил премию Американской киноакадемии за вклад в киноискусство. К 30 годам Арнольд Шварценеггер стал миллионером. Он открыл бизнес по почтовым рассылкам, основал строительную компанию и занялся недвижимостью. Тем не менее, в браке у него родилось четверо детей, которых он гонял и заставлял заниматься зарядкой по утрам и обливаться холодной водой. Видимо, плохо заставлял. Но также наш ненасытный любовник стал отцом внебрачного ребенка, сына Джозефа, которого родила одна из его домработниц, который очень на него похож, и это так мило. Но его брак распался сразу после второго губернаторского срока. И сейчас у Арни все хорошо. Говорят, он очень ненасытный, и ему приводят по несколько разных девушек каждый день. Тем не менее, Шварценеггер даже получил степень бакалавра по экономике. Я всегда знал, что я победитель, знал, что создан для великих дел. Говорят, так думать не скромно. Согласен. Скромность не то слово, которое мне подходит. Сейчас он снимается во многих интересных проектах, которые выйдут уже в следующем году. Проводит турниры по бодибилдингу, гребет бабки хлопатой, жарит молодое мясо. И давайте заканчивать на этой позитивной ноте.